Меня зовут Абдулов Роман Гайдарович. Я проживаю по адресу улицы Ленина, 120. Дом нигде на балансе не стоит. Его не хотят признавать аварийным. Соседка Светлана обратилась с подписями в администрацию города. Ей сказали, на выезд комиссии нужны деньги. У нас их нет. Соберите, пожалуйста, по 1000 рублей с квартиры. Какой-то купец тут жил. Когда-то. Просим администрацию... Создать комиссию и признать дом аварийным. Просим расселить жильцов, предоставить жилье. Весной первые этажи в подполах везде вода кругом, сырость. Вот я выхожу из квартиры, тут на меня все сыпется, вся штукатурка дореволюционная. Дверями, если хлопнешь, может убить. Но... Здесь вся проводка старая. Вот-вот скоро замкнет, загорится. Тем более придется растерять. Все старое, вот все сыпется кругом. Дверь плохо закрывается вот у этих двух квартир, что они пристроенные, как пристройки идут. Печное отопление на втором этаже. На первом. Слушались на железно. Теперь вот поставить замком. Тоже тут все скрепит. Ну, чтобы никто сюда не заходил, лишние люди.